Здравствуйте, друзья! Пусть Бог благословит всех вас, и пусть Дух Святой, который является единственным наставником, единственным, кто способен нас привести ко всякой истине, поэтому Он зовется Духом Истины. Именно поэтому... Нам необходимо иметь, каждый человек, чтобы следовать за Иисусом, должен иметь Духа Святого. Без Духа Святого ты будешь потерян, без сомнения. После того, как ты получаешь Духа Святого, ты становишься новым творением. Меняются мысли, меняется твое сердце, меняются твои мысли, меняются все, твои страхи. Характер твой. Это новое, новое творение. Знаете, новенький, другой. Все с нуля начинается. И когда мы открываем послание к римлянам, мы видим здесь, что через апостола Павла Дух Святой говорит следующее. Давайте будем внимательны. «Посему живущие по плоти, Богу угодить не могут. Почему не могут угодить Богу те, кто живут по плоти? Потому что они не знают Его. Тот, кто по плоти живет, он не в Духе. И кто не в Духе, не по плоти. Тогда тот, кто в Духе направляется Духом Святым, Словом Божьим, тот, кто живет по плоти, направляется плотью. Своими эмоциями, своими какими-то мыслями личными, чувствами и так далее. Тогда или человек живет по плоти, или по духу. Не бывает, знаете, более или менее. Так не бывает. Они не соединяются вместе. Или да, или нет. Или свет, или тьма. По-другому никак. Или ты Божий сын, или нет. Или Божий сын, или... Сын тьмы, сын дьявола, Тогда написано, что живущие по плоти Богу угодить не могут. Мы не можем от людей, которые по плоти, требовать, чтобы у них было поведение, которое угождает Богу. Они а плотские. Ты не можешь ожидать этого, плоть, она немощна, Иисус определил, плоть немощна. Но, когда мы в Духе, когда у нас печать Духа, когда у нас действительно Божий человек, тогда Божий Дух, Он утверждает ему, что Он является этим божим Сыном. Но когда у человека нет Божьего Духа, нет, не существует вот этого убежденного состояния, этой уверенности в том, что ты являешься Божьим человеком. И когда человек направляется к Духам Святым, у него абсолютная уверенность. Даже если весь мир против него и говорит ему «нет», себя обманули и так далее. Человеку не нужно даже защищать, пытаться себя, чтобы понимать, что он Божий человек. Потому что или да, или нет. Если Дух Божий в нем, то он свидетельствует. Дух Святой внутри подтверждает и свидетельствует. И поэтому мы читаем дальше. Он обращается к этой церкви, к христианской церкви который тогда в Риме находилась, он говорит ей: но вы, вы христиане, да, римские, не по плоти живете, а по духу. Если только дух Божий живет в вас, тогда видите, как он отделяет между теми, кто по духу, и теми, кто по плоти. Кто, кто Божий, кто не Божий, кто спасен и кто нет. Видите, написано здесь, он говорит прямо, я повторю еще раз, но вы, живущие по плоти, Богу угодить не можете, никак невозможно. Если вы не по плоти живете, а по духу, «Если только Дух Божий живет в вас». Апостол Павел оставил это явное понимание. Дальше он объясняет, продолжает. «Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не его». И Это замечательно, это прекрасно. Если кто Духа Христова не имеет, тот и не его. Тогда тот, кто дает мне эту уверенность в том, что я Божий человек, что я имею Духа Святого, я Божий Сын, это не люди, это сам Дух Святой внутри меня. Он делает это. Тогда из-за этого я, не переживая о том, что думают обо мне или говорят про меня, я убежден в том, что во мне, в то, что я верю. Как апостол Павел тоже говорил, я знаю, не чувствую, а я знаю, в кого я уверовал». Мои друзья, я не собираюсь кого-то осуждать, ни в коем случае нет. Я пытаюсь научить тому, что Бог мне дал. Я прошу Бога всегда, чтобы Он дал мне это направление, дал мне это вдохновение, инструкцию для того, чтобы я мог давать Всем людям, всем, кто меня окружает, только то, что Он мне дал. Бог дает мне, я делюсь, все. Но естественно, все люди, которые по плоти живут, они критикуют, они ненавидят, они осуждают. И делают, знаете, все, все, все, все возможно. Это уже их, могу сказать, постоянно. Я уже привык к этому, что только это я встречаю. Но, как мы здесь читаем, богобоязненный человек, кто богобоязненный? Это те люди, которые, я могу сказать, в духе, да, теоретически, они должны быть божьими. Богобоязненный человек, он, он думает, он размышляет о святых вещах, он ищет ищет духовные вещи, и он видит их. Но плотский человек не понимает духовных вещей. Он глух, он слеп и, могу сказать, полностью, полностью закрыт о духовных вещах. Тогда вы, кто слушает сейчас меня, и у вас Возможно, проблемы серьезные, это, это является частью нашей веры, это нормально. Христиане в Риме, например, я могу сказать им, сам Дух Святой он говорил, что Дух Божий он дает эту уверенность в том, что ты не просто часть какой-то церкви какой-то диплом у тебя теологический или что-то еще, это сам Дух Святой. Если мы, если мы являемся его наследниками, если мы дети, то мы его наследники и наследники Христу, если только вместе с Иисусом страдаем, чтобы с Ним и прославиться. Тогда мы следуем по следам Иисуса, те, кто от Бога, они следуют за голосом Иисуса, за Его Словом. Они послушны. И если необходимо пройти через трудности, проблемы, хорошо, мы пройдем. Не один христианин, я могу сказать, в первой церкви, мы видим их благословение. Но у них, у всех были проблемы, и я могу сказать больше того, многие заплатили жизнью своей, чтобы спасение сохранить, потому что в то время они противостояли религии, да, иудаизму, и их за это наказывали очень жестоко. Они умерли за Христа. Почему это произошло? Понимаете, им не было... Страшно, потому что они были в руках Божьих, и им было нечего терять, у них ничего не было, они уже были в руке Божьей и знали, что наследство, которое Господь Иисус для них на Голгофе завоевал, им принадлежит. И апостол Павел сам, могу сказать являлся тем, кто в течение всей жизни своей очень много трудился для Христа, хотя он знал прекрасно, как он закончит, что его обязательно казнят, и все. Но он даже не переживал об этом, потому что он сказал прямо, для меня смерть приобретение, а жизнь это Христос. Тогда живущий по вере, от веры в веру, естественно, имеет в себе вот эту уверенность, имеет эту гарантию, имеет залог Духа Святого, залог Духа. Божий Сын в Нем, и Он не старается жить или бороться, чтобы достигать вещи, которые этот мир нам предлагает. Нет, Божий человек, борется за свое вечное наследство, спасение. Понимаете, мои друзья, те, кто борется за физические вещи, деньги, позиции, знаете, внешность, успех, вот это вот, чтобы мир тебя аплодировал, чтобы тебя люди пример ставили, восхищались тобой. Это их цель. Но Божий человек, он за Вечное наследство борется за то наследство, которое Небесный Отец для нас приготовил на небесах, для тех, кто по-настоящему любит Его. Тогда посмотри на свою веру, какова она духовная или сверхъестественная. Или твоя вера, она естественная. Знаете, обычный «вижу, верю». Нет, сверхъестественная наоборот. Я верю, поэтому я вижу. Понимаете? Это откровение для вас. Многие живут по плоти, потому что у них естественная вера. Они верят только в то, что видят или чувствуют. Но сверхъестественная вера, те, кто рожденные от Бога, они верят, и после этого происходит то, что Бог обещал в Его Слове. Завтра мы больше об этом будем говорить. И я бы хотел также в конце сказать о служении. Церкви всегда открыты для того, чтобы передавать людям вот это здоровье, исцеление божественное. Тогда если вы, например иметь эти проблемы в здоровье, мы открыты. Почему приглашаем вас на исцеление? Иисус повелел и говорил, идите, проповедуйте Евангелие и исцеляйте больных. Он не сказал молиться за больных, а исцелять больных. Но как исцелять, если я не доктор? Исцелять властью Его имени, имени Иисуса. Тогда это обязанность прямая Божьего служителя, пастора, исцелять больных. Я исцеляю вас во имя Господа Иисуса Христа, с властью. Не с властью диплома какого, но властью имени Господа Иисуса Христа. И тот, кто послушен, тот пастор, кто послушен, видит плоды своей работы. Пусть Бог вас благословит. До завтра, друзья. Аминь.